привет мои дорогие подписчики угадайте что это это письмо оно пришло мне от google и там находится угадайте что там находится мой пин-код который я ждала очень долго они написали мне что отправили пин-код одиннадцатого августа а сегодня у нас с вами уже сентябрь ну практически месяц я ждала это письмо и вот наконец-то я его дождалась вот такое вот письмо тут все хорошо понятно написано что и куда нужно вводить Вот. И вот в это вот окошечко мы сейчас будем вводить наш пин код Вот у нас. 6, 6, вот я ввела. И затем нажимаю. Отправить пин-код, отправила, так, ну не знаю, что тут сейчас получилось, пин-код я отправила, ничего не изменилось пока. Также платежи приостановлены, так как вы не подтвердили свой пин-адрес. Вот моя страничка. Мои денежки, которые начисляют мне. Я этот пин-код уже ввела. И теперь надеюсь, что мой доход будет увеличиваться. Потому что до этого он у меня перестал расти. Когда ваша, ваш порог достигает 10 долларов, когда вы достигаете 10 долларов, вам автоматически отправляют письмо вот с этим вот пин-кодом. И денежки ваши больше не растут, пока вы не введете этот пин-код. Вот сегодня я его ввела. И надеюсь, мой рост возобновится. И мы достигнем наших заветных 100 долларов. Потом я покажу, как э, выводить деньги, если у меня это получится. Будем выводить. Ну все, пока.